Простой и достаточно быстрый пирог с малиной в домашних условиях, отличный вариант для угощения семьи или гостей без лишних хлопот, насыщенный вкус и потрясающий аппетитный вид, его надо повторить. Этот рецепт приготовления быстрого пирога с малиной без выпечки не раз придет вам на выручку, он легкий, очень яркий и от него придут в восторг как взрослые, так и дети. Заварной крем можно сделать лимонным, например, или апельсиновым чтобы добавить цитрусовую нотку. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Для начала приготовим корж. Отправьте печенье в блендер и измельчите в крошку. Растопите половину сливочного масла и небольшими порциями добавляйте в крошку. Постоянно перемешивая, использовать в этот простой рецепт быстрого пирога с малиной можно любое печенье, которое окажется под рукой, в данном случае оно шоколадное. Готовое тесто выложите в подходящую форму и сформируйте бортики. Отправьте основу в холодильник, пока будете заниматься кремом. 2. В небольшом сотейнике соедините сахар и муку. Добавьте половину молока и взбейте до однородности. Влейте оставшееся молоко, добавьте желтки и сливочное масло. Взбейте снова до однородности. 3. Достаньте основу из холодильника и смажьте шоколадной пастой. Оставьте немного для украшения перед подачей. 4. Выложите примерно половину ягод и распределите ровным слоем. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Залейте все остывшим кремом. Вот такая красота получается. Но это еще не все. 6. Теперь аккуратно распределите ягодки по поверхности. Наш быстрый пирог с малиной в домашних условиях почти готов. 7. И полейте шоколадной сверху. Можно дать ему немного времени, чтобы пропитаться или сразу подавать к столу. Надеюсь, что вам придется по вкусу этот вариант, как сделать быстрый пирог с малиной. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Нам понадобится... Печенье 400 грамм, сливочное масло 100 грамм, малина 2 стакана, шоколадная паста 150 грамм, сахар 1,5 стакана, мюка 0,5 стакана, желток 6 штук, молоко 3 стакана, ванильный экстракт 1 чайная ложка, количество порций 6-8. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которое поможет вам вкусно готовить. Еще увидимся.